Всем привет! Сегодня устраняем одну из болячек А8Д2, проводку фары. А также проводим эксперимент. Запускаем аудюху на самых дешевых свечах с нашего рынка. Фара вынимается очень просто. Сначала откручивается ресничка, держится на одном винте. Потом еще четыре крепления. Два под фарой, слева и справа, и два сверху под пластиковыми колпачками. Вот они. Одно, второе. Дальше снимаем воздуховод на воздухан. К фаре подходят три жгута на основной свет, на блок коммутации электрокорректора и на лампочку поворотника. Лампочку поворотника проще вынять вместе с патроном, а два других проще отсоединить. Кстати, под фарой находится бачок омывателя стекла. И вот они, два моторчика. Меняются по необходимости достаточно легко. А если для кого-то загадка, где же в аудюхе клаксон сигнала, а вот он, вдруг у кого-то не исправен. В общем, фару я снял. Вот э, фара, вот ее два нижних крепления, правая и левая. А вот так рестайлинговая версия выглядит с других сторон. Большая, кстати, бандура. Под одной крышкой лампочки дальнего света и габарит, а под другой ксенонка. Когда включаете дальний свет, он в такой аудюхе работает вместе с ближним. Лампочки загораются вместе, поэтому дальний просто шикарный. Сзади вот галогенка дальнего, вот ксенонка ближнего, а под ксенонкой электромагнит. Когда включаете дальний свет, электромагнитом подворачивает ксенонку ближнего света до уровня дальнего. Я, собственно, зачем полез разбирать. На входе в фару э, сгнила оплетка проводов под уплотнительной резинкой. Провода коротнули и перестала работать ксенонка. Предохранитель в таком случае не вылетает, потому что до фары установлен блок защиты. Он срабатывает, целом остается сам и не дает вылетать предохранителю. Разъем я отвинтил, он держится на одном винте. Резинку вытянул, за ней на 2 см вытянул провода. В фаре есть небольшой запас. Под резинкой видны оголенные позеленевшие провода. Если чинить только это, то в фару лезть не обязательно. Из электроники там блок коммутации, очень надежный блок розжига ксенона и неубиваемые моторчики электрокорректора. Я разберу фару, чтобы помыть ее внутри. Для этого я сниму боковую защелку, верхние защелки и три нижних защелки. После чего можно снимать резиновый уплотнитель по контуру стекло фары. Дальше не забываем отстегнуть еще одну защелку. После этого стекло фары снимается достаточно легко, абсолютно без риска его повредить. Под стеклом расположен рассеиватель для ксенонки ближнего света. Его тоже не помешает помыть, хотя он у меня помутнел. кардинального улучшения мытье не даст. А вот стекло изнутри пыльное и мусор катается. Мыть надо однозначно. Рассеиватель держится на четырех защелках. Две сверху и две снизу. Очень нежные, их надо аккуратно. А снятый рассеиватель, вот он, оказался не только помутневший, но и пыльный. Защелки, как видите, действительно очень тонкие. Чтобы снять отражатель, надо выкрутить два червяка моторов электрокорректора. Я снимать его не буду, протру легонько ватным тампоном. Мыть все буду, естественно, дистиллированной водой. Она не оставляет разводов. Вот помытый рассеиватель. Я думал, ему капец. Но после мытья он стал существенно прозрачнее. Для ксенона это критично. Мыл прямо над ванной. По грязным пятнам видно, сколько пыли было на рассеивателе. Теперь мою стекло. Вот сколько в нем было песка. Налет пыли внутри просто ужасный. Значит фара где-то по резинке тянула пыль. Грязи в ванной от стекла еще больше. Для мытья мне хватило полутора литров воды. Вот помытое стекло. Выглядит совершенно иначе. Откладываю сохнуть, а сам приступаю к ремонту проводов. Вот они, красавцы. Оплетка сгнила на всех четырех, и они коротили. Резинку я защелкнул обратно. Резать я провода не буду. Скрутки потом я не люблю. Видно, что сами жилы еще не сгнили и не стали ломкими. Очистил черный кожух кабеля с другой стороны, чтобы удобнее было изолировать провода. Каждый провод изолировал по отдельности с небольшим запасом. Теперь сверху будет необходимо положить общую изоляцию. Но, обматывая все это общей изолентой, противоположные края обмотки от влаги будет не защитить. Между проводами будет скапливаться влага. Резинового клея для промазки у меня не нашлось. Использую клей-пистолет, купленный когда-то в Китае. Клей схватился моментально и запечатал щели между проводами по краям. Это защитит от влаги. К резинке клей не пристал, так как он недостаточно эластичный, но там это и не требуется. Разъем установил на место, после этого собрал фару в обратном порядке относительно того, как разбирал. Фара готова к установке на свое родное место, потому что так оставлять нельзя. Со стороны смотрится как будто чего-то не хватает. Ну вот, работает все, что должно работать. Переходим к свечам зажигания. Я решил поэкспериментировать со свечами. Нашел самое дешевое из тех, что у нас в продаже. Это чешские свечи Brisk. Их цена в розницу всего полтора доллара. Сейчас проверим их на машине. Если верить изготовителю, свечи специально для газового топлива. Были и бензиновые за те же деньги, но я решил изучить, насколько важно для газа ставить именно свечи, рассчитанные для газа. Слухов много, а ответственной информации мало. Вот официальный сайт Бриск. Вот раздел газовых свечей. У них линейка только Бриск Сильвер для газа. Выбираем нашу резьбу м 14 на 125 длина резьбы 19 мм, ключ 16 мм. Этот параметр отражает колейное число. Вот маркировка моей свечи. Есть свечи с низким, средним и с высоким колейным числом. Обратите внимание, что ресурс у них заявлен изготовителем всего 30 тысяч. Вот бензиновые свечи. Они есть одна, двух и трехэлектродные. Точно Точно также выбираем по спецификации параметры нашей резьбы и трехэлектродные свечи есть э, с низким, средним и с высоким калийным числом. Ресурс у бензиновых свечей заявлен в два раза больше, чем у газовых. Вот и проверим. По логике, свечи для газа на газу должны работать или лучше, или дольше, чем те, что у меня стояли. Обычные бензиновые. Но у меня стояли трехконтактные, по 4 доллара за штуку. Как эти себя поведут по 1,5 бакса, я не знаю. Снять левую крышку мне мешает прикрученная сверху рамка с газовыми форсунками. Придется изгибать шланги. С правой стороны аналогично. Слева надо снять короб воздуховода и ослабить два хомута на воздуховоде, ведущем к дроссельной заслонке. А потом воздуховод развернуть вертикально на дальнем хомуте. Эту рамку с форсунками трогать не буду, а с той рамки придется снять расходный шланг. Вот воздуховод. Повернут вверх на дальнем хомуте. Вот пластиковая крышка с форсунками вместе и со шлангом подающим осталась на месте. Вот, кстати, мои катушки зажигания. Как я говорил ранее, у меня стоят катушки от А6-C6-2.0 турбобензин. Вот вы видите маркировку катушек, купленных на разборке. Они... Никак не закреплены, просто держатся на свечах и сверху накрытые той пластиковой крышкой. Свечной ключ советского образца, но честно взятый из BMW. Как видите, он со свечами справляется вполне отлично. Кстати, после второго большого хомута на гофре есть и третий хомут, который сидит на горловине дроссельной заслонки. Когда шатают гофру, он часто соскакивает, об этом люди не знают и мучаются с левым подсосом воздуха. Все, свечи поставлены, все собрано, заводимся. Велась на бензине, сразу переключилась на газ, все, на мой взгляд, отлично. Теперь стартую со светофора. Машина, как видите, работает на газу. Ничего не троит. Тяга, как я привык. Теперь стартанем на бензине и попереключаемся между газом и бензином на ходу. Посмотрю, как эти свечи поведут себя спустя время, а потом поставлю для сравнения тоже бриск, но бензиновые на три электрода. Звук, который слышите при разгоне, это подсекает правая гофра выпускного. Ноль разницы. Что были бензиновые свечи за 3,5 бакса, трехэлектродные. Что одноэлектродные газовые за 1,5 бакса. Сейчас вернемся на газ и пройдем еще один перекресток. Кстати, у этих газовых бриск ресурс заявлен 30 тысяч. А у бензиновых 60. Даже интересно, убьются быстрее 60 бензиновые, если их ездить на газу. Полчаса полет нормальный. Подписывайтесь на канал. Всем счастливо.